Привет! В этом видео расскажу пару вариантов, как получать голоса ВКонтакте абсолютно бесплатно. Итак, в первом варианте для того, чтобы получить голоса ВКонтакте абсолютно бесплатно, нам нужен сам контакт. Нажимаем на меню в правом углу, выбираем настройки, в открывшемся окне выбираем платежи. После этого нажимаем пополнить баланс и выбираем специальные предложения, бесплатное получение голосов. После этого нажимаем кнопочку «Показать и еще». И вот мы видим, друзья, различные задания, за которые дают голоса. 12, 15, 5, 3, 100 голосов, 30 голосов, 25, 60 голосов. Итак, что это вообще за задания? Задания абсолютно разные. Где-то бывает задание «Вступить в группу» где-то установить игру, где-то сыграть в игру там определенное количество времени, для того чтобы посмотреть задание более подробно, то после того как вы выбрали какое-либо задание кликните по нему и вы можете прочитать условия для того чтобы получить данное количество голосов. Теперь друзья о том как получать тут очень много голосов. Да задания ограничены, но друзья есть такая функция когда у вас будут голоса вы сможете их передать другу. Таким образом мы с вами можем взять несколько фейковых аккаунтов либо просто их самим создать либо можем их купить на вот этом сайте. Ссылка на данный сайт будет в описании под этим видео. Когда вы попадете на этот сайт то тут вы можете нажать поиск товаров. После этого вбивайте в поиски vk.com нажимайте кнопочку найти и он находит различные сервисы по продаже фейковых аккаунтов. Вот кто-то продает по 4 рубля один аккаунт, кто-то по 3. Кто-то по 2, кто-то по 20, в зависимости от различных условий. На некоторых фейковых аккаунтах есть друзья, на некоторых нет. На некоторых аккаунтах эти друзья абсолютно фейковые, где-то живые. Но вам нужен самый дешевый аккаунт друзья. Скажем вот по 2.50 вам достаточно будет. Купите себе скажем на 100 рублей 40 аккаунтов. После на этих аккаунтах сможете спокойно набрать по 100 голосов на каждом выполнив вот эти задания. А дальше с фейковых аккаунтов просто передайте голоса своему настоящему аккаунту или своей подруге или другу можете что-либо купить или подарить. Вот такой интересный хороший способ как получать бесплатно голоса в контакте. А теперь давайте рассмотрим второй метод как же получить голоса в контакте бесплатно с помощью стороннего сервиса. Есть такой сайт друзья называется SeoSprint на нем очень легко и просто можно быстро зарегистрироваться. На нем есть различные задания что либо пролайкать вступить в какую-то группу или сообщество посмотреть какой-то видеоролик или посмотреть какую-то рекламу. И за это вам SEO Sprint платит деньги. Задание выполняется очень легко. В день можно спокойно выполнить задание на 500 или 1000 рублей. После этого вы можете либо вывести данные деньги на Яндекс деньги или в WebMoney или еще куда-либо куда вам удобно. Либо вы можете на эти деньги спокойно купить себе голоса ВКонтакте. И таким образом вы получите себе голоса также абсолютно бесплатно. Также о данном сервисе и еще нескольких других методах заработка я рассказывал вот в этом видео картинка сейчас появилась сбоку на экране если тебе интересно кликни просто по картинке и откроется второе видео где я рассказываю более подробно и об этом сервисе и о других способах заработка. Ну вот, теперь ты знаешь, как получать голоса ВКонтакте абсолютно бесплатно. А я напоминаю, с тобой был Артур Роуз на моем канале. Выпуски выходят каждый день ровно в 19.00 по московскому времени. И на своем канале я рассказываю про заработок в интернете абсолютно без вложений, о том, как заработать на YouTube и как в нем раскрутиться, а также как раскрутиться в других соцсетях. А также снимаю много другого полезного и интересного контента. Не забывай обязательно ставь лайк под этим видео, это там, где нарисован большой палец вверх. Также в благодарность обязательно поделись этим видеороликом со своими друзьями. Для того, чтобы это сделать, нажми под этим видео, на кнопочку поделиться и после этого выбери одну из социальных сетей. Я тебе буду очень признателен и благодарен. А также твоему вниманию я предлагаю два классных видеоролика. Для того, чтобы их посмотреть, просто кликни по картинке. Если ты еще не подписался на мой канал, то сделай это прямо сейчас. Для этого тебе всего лишь нужно нажать на красную кнопочку. И ты всегда будешь в курсе самых интересных видеороликов. Ну а на этом я с тобой прощаюсь. До встречи в следующих видео уроках. Пока-пока.